Ты что, из Германии? Я из Ростовской области. Я из Сирии. Я в Украину вернусь. Ребят, большое вам привет из Казани. Меня зовут Раиль Арсланов. Прямо сейчас я хочу вам показать довольно интересное и ностальгическое видео, в котором вы тоже принимали участие. За год я снял свыше 73 роликов. И вот недавно сделал небольшой опрос в своем сообществе, где вы голосовали прям за лучшие ролики уходящего 2022 года. Давайте посмотрим нарезку прям самых лучших реакций, поностальгируем. И не забудьте влепить лайк перед просмотром и подписаться. Подписаться на канал, погнали! Hi. Where are you from? What do you think? I don't know. Where are you from? I'm from Russia. Russia. Водка. Look, comrade! Our vodka is really famous! I will say something, and you guys, ok? Ok. Keep a clear answer, ok? А, oh, it's from Asia. No. Israel. No. Um. You know Syria? Yes. I'm from oh. Syria. You like um, playing music? Yes. Ah, uh, which kind of music do you like? Oh, just like relaxing music, relaxing. Шеф музычку. <laughs> Года. Пустые поезда Не берега не так Все начинать сначала Холодная война И время как вода Сошел с ума. Ты ничего не знала. А? По нику не никто. Да, you nice wow, you're so talented. You hello. Привет. <laughs> да и мы так тоже подумали сначала, <laughs> что скорее всего привет, а не hello. <laughs> как дела? Нормально. Нормально. сидим. Песни играем. А ну сыграйте что-нибудь. Сыграйте. Давай. А давай. Вау, wow. а где Амельса? Вау, класс. Забыл себе, Папа, А как ты думаешь... А как ты думаешь, откуда мы? Скажи только с Израиля, да? Нет, нет, мы а... из России. Ай, класс вообще, респект, респект. не всем адекватным людям, правда, респект. Да, да. Классно, ребят. Многие спрашивают, когда же наконец-то будет полноценный курс по игре на баяне, по моей методике. Скоро я его начну реализовывать. А пока что, если среди вас есть желающие научиться играть на гитаре еще и петь одновременно с игрой, у меня есть два полноценных курсах, куда я излил все свои знания за 12 лет игры на гитаре. Курс для новичков называется «Стань гитаристом!» Курс для продвинутых «Король аккомпанементов!» Пройдя курс, вы не просто научитесь играть на гитаре. Этому вы можете научиться и бесплатно абсолютно на моем канале по тем урокам, которые уже здесь есть. Вы научитесь совмещать гитару с вокалом, это самые сложные любимые песни, их транспонировать, подбирать аккорды, играть разными видами боев, переборов, а не двумя-тремя. Специально для своих подписчиков я сделал максимально лояльные цены, просто смешные, я бы сказал, и новогодние скидки, поэтому успейте урвать эти курсы до 1 января, и уже в 23 году играйте на гитаре как король исполняйте ваши любимые песни. Погнали. О, баянист... Давай! хорошенько чай. А у тебя боян с собой сейчас? Он в той комнате. Можешь сыграть этот э, король и шут лесник. Лесник могу. Давай сначала ты тогда. Хорошо. Красава, начал вообще офигенно. Ты откуда? Как тебя зовут? Я из Ростовской области, Руслан. Давай, я тебе принесу баян тогда, не уходи. Хорошо. Ты что, хочешь лесника научиться, что ли, играть? Да, мне меня лесник понравился. Ну, он не такой уж сложный. Я думаю, как-нибудь ты научишься. Не сложнее бумера. Вот. Что, погнали? Измученный дорогой я выбился из сил И в доме листника я а ночлега попросил Улыбкой добродушный старик меня пустил И жесты дружелюбным на ужин пригласил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 Один из. И уже лобаешь просто как профи. Мне, я профи. не ну ты прям активно, уверенно, четко попадаешь в ноты. Мне нравится. Ты хочешь музыкальную школу? Да, вот. Ага. Ну давай активнее там на конкурсы езди, учи новые вещи. Хорошо. Блин, вообще красавчик. Продолжай. Ты лучший. Давай. Пока. I'm nice. Are you going to sleep? Uh, about two in some time yeah yeah I see <laughs> your eyes very tight yeah um, I can play for you some uh, song for sleeping <laughs> or not for sleeping just for dancing I think you know this melody because uh, you are from India yeah yeah, yeah. Uh, listen yeah! Thank you. You. When I started to play, you uh, suddenly woke up. Yeah. Yeah, <laughs> woke... I did. It's like it's. I was expecting some very, you know, new. Like you know, a lot of people do play Bollywood songs, but I thought you will play something Kabi Gum types. Something yeah. very new. Like you, you played something a lot of people don't play. It's like very old Bollywood. It's like 90s Bollywood. Yeah, the baza. Oh wait. wait, wait, wait Where are you from? I'm from Russia. Are you the YouTuber? Uh, yes, of course. <laughs> Because uh, people keep telling me there's a guy from Russia that plays accordion and beatbox. Oh, I'm famous now. <laughs> really? It's you? Yes, it's me. Holy shit, nice to meet you. Nice hey, to meet you. Can see you play? <laughs> yes. Uh, what do we want? Maybe a Russian song. Катюша. А? Катюша. Катюша. A guy from New York. Yes. Yeah. Told me he's been searching for you for for oh. a few weeks. And where are you from? Horvatia. Horvatia? I followed you on uh, YouTube. <laughs> oh how did See? you find? <laughs> a guy told me and I followed you. <laughs> oh my it's a new level. Thank you. <laughs> okay, I will play. Mm. Go ahead. <laughs> Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым и сетки календаря выхлечен день. Красное солнце сгорает дотла, День догорает с ним, На пылающий город падает день. Перемен требуют наши сердца, Перемен You are amazing man, what the fuck? <laughs> <laughs> Thank you. But, uh, I tried to beatbox and play, it's very hard for me. Hello girls. Hello, yeah, you know. I will play. Can yeah. you guess by my playing uh, from which country am I, okay? Okay. Uh, let's do it. Mm. <laughs> Муля просвистела в грудь, попала мне э, Спасибо степи на лихом коне Но шашкой у меня комиссар достал Покачнулся я из коня упал эй, Ой, да кумой вороной Эй, да престальной Эй, да густой Дома, дом батская дома. Фанк. So, That's so good. Good. Did you guess? Um, I I don't know. I'll be honest. <gasps> I know that you're from England, yeah. Yeah. Good accent, like in Harry Potter. Yeah. <laughs> I'm from... from. Okay, let's try another song. <laughs> Сразу поняла, что из России. Даган. Girls, We're shooting a little video for YouTube, can we shoot yeah. together? Look, I will play for you on harmonica. Okay. And you will listen to okay? Okay. Do you know this instrument? Yeah. Okay. A little accordion, yeah. Mm. Like yes, thank, thank you very much. Hey. Ты что, из Германии? Да. Я из Германии, wow. Что там делаешь? Учишься, что ли? Нет, ничего не делаю. Живёшь? Просто живешь? Пока что, да. Я, я в Украину вернусь через месяц. Ах, -а -а. вот это поворот. Отсюда уехала. Да. Понятно. А то свои глупые вопросы задаю. Я думал, ты из России просто. А я тут просто на баяне сижу и играю. Ты вообще шаришь, что это? Ну, типа слышал наверняка. Кого? Ну, инструмент этот видел. Да, у меня в деревне такой же лежит. Да? Ты играешь? Каждый день. С собой, блядь, Германию привезла. Косметику не беру, а баян возьму обязательно. Так я реально косметику не взяла, гитару не взяла, надо было, ну, баян взяла. Мне тоже так сказали, если куда-нибудь едешь, обязательно баян бери в первую очередь. Я люблю что-нибудь помощнее, поинтереснее и совмещать это еще с битбоксом, кстати. Ты наверняка не слышала. Конечно, вот. не слышала. О, давай я тебе свою авторскую спою, и там есть битбокс, кстати, чуть-чуть, чуть-чуть. Почти Рамштайн. Почти Рамштайн, да, да. Почти Качает? Да. Как ты как ты Как у тебя так получается? Ну тренил. You like music? Yeah. I'm too. I can play something for you. Oh, sure. If you want. Which style do you for accordions i usually listen to more traditional irish folk stuff with it so irish oh i like yeah, to oh okay one second i will try do you know this music <laughs> so cool. hey hi. hi how are you we're, we're fine. fine what about you nice because i'm musician i'm do you musician like... too yes yes uh, what instrument do you use uh piano drums the saxophone what can i play for you uh what's your favorite song um <clears throat> I guess uh, in which uh, language I will sing now? Okay. Okay. I will sing um, like. <laughs> Детство, ты куда держишь? Детство, детство, ты куда смешишь? Ник, ты чё русская? А я и не догадался сразу смотри. Нормально у вас этот? Нормальный акцент у вас, а? Я просто сидит и это ты разве не русская песня? Я думаю, что так удивились, интересно. На этом прекрасном и добром аккорде мне хотелось бы завершить данный ролик и данный год. Давайте попробуем на этом видео набрать 150 тысяч лайков. Я знаю, что вы сможете, поэтому лепите лайк. Пишите в комментариях, какая реакция была уж самый топовый. Еще раз призываю подписаться на мой телеграм-канал, где сможете скачать все аудиотреки, рингтоны в формате MP3 из этих чат-рулеток. Плюс там вы еще найдете неизданный материал, мои фотографии, кружочки с приколами с моментами из жизни. И самое главное, если вы хотите отвлечься, не с кем пообщаться, то хижина вас ждет. В моем телеграм-канале самые душевные творческие люди, которые пишут стихи поют песни. Общение на самых позитивных вибрациях, никакой политики, только юмор, добро, музыка и позитив. Ссылочка в описании, ребята. 100 тысяч пробили, поэтому это сейчас официально самый крупный музыкальный телеграм-канал в Руси. Поэтому будьте среди избранных. Увидимся в следующем году. Пока-пока.